Сегодня приготовим очень вкусную, сытную и красивую мясную запеканку. Разъемную форму для выпечки у меня 26 см. Хорошо смазываем растительным маслом. По кругу выкладываем полоски бекона, чтобы его концы немного свисали. Таким образом заполняем всю форму беконом. Для начинки в фарш добавляем любимые специи и перемешиваем. И ровным слоем выкладываем на бекон. Сверху посыпаем тертым сыром и добавим немного сладкого перца. Бекон заворачиваем к центру. А верх смазываем соевым соусом, смешанным с медом. Запекаем в духовке на 180 градусах 40 минут. 20 минут из них я запекала под фольгой, после чего ее сняла. Наш вкусный мясной пирог готов! Украшаем по желанию и подаем к столу.